Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Итак, вы уже решили построить дом и хотите понять, какой фундамент будет под вашим домом лучше. В этом видео мы решили рассмотреть 4 наиболее популярных технологий строительства фундаментов под загородные дома. Первый тип это свайно-винтовой фундамент, второй это забивные сваи, третий это монолитные мелкозаглубленные фундаменты, плитные или ленточные, четвертый это энергоэффективные фундаменты, с интегрированные в них, инженерными сетями УШП, УФФ и так далее. Есть 9 основных критериев, по которым э, важно сравнивать каждую технологию. Первое – это срок службы фундамента. Это самое важное. Второе – срок строительства фундамента. Третье – стоимость реализации проекта. Четвертое – это особые условия строительства, где можно реализовать проект. Пятый – особые условия по грунтам или по рельефу участка, на котором планируется реализация проекта. Шестое – сложность проектирования и реализации каждого проекта. Седьмое – это несущая способность конструкции. Восьмое – инженерные сети и девятое – устройство полов. Сейчас мы находимся на объекте, где мы строим монолитную плиту. Здесь уже выбран котлован, отсыпано 100 кубов песка и 20 кубов щебня. Сейчас здесь уже будет монтироваться опалубка и армироваться. Эта конструкция называется монолитный мелко заглубленный фундамент. Это здесь в частности монолитная плита будет заливаться. Основными минусами данной технологии по сравнению с другими это срок реализации работ. Ну он займет порядка... 8 дней данный фундамент это высокая стоимость по сравнению со свайными фундаментами это невозможность переделки инженерных сетей после того как вы уже их заложили вот здесь уже заложена канализация, водоснабжение после того как вы уже залете бетон перенести будет невозможно основными плюсами данной технологии является это высокая долговечность конструкции, то есть залил и забыл об этом навсегда это сразу Твердое, прочное основание для устройства пола первого этажа. Это возможность изменения планировки дома. То есть, если вы э, периметр закрыли, внутри вы можете уже стеночку чуть-чуть сместить. Никаких проблем с этим быть не может, потому что плита воспринимает нагрузку равномерно. Также монолитные фундаменты обладают высокой несущей способностью, то есть самой высокой несущей способностью. И на них можно строить любые дома. Итак, винтовые сваи. Основными минусами данной технологии является низкий срок службы, не более 30 лет, это сложность при последующем устройстве полов под данный фундамент. Третье, это особая потребность к качеству грунтов, то есть нельзя устроить фундаменты на скальном основании или на грунтах в которых много больших валунов, свая может просто не закрутиться. Преимуществами является это быстрый монтаж, это там под дом 10 на 10 два дня, это низкая стоимость, это самый дешевый фундамент, и это простота реализации, то есть э, не надо загонять много техники, проводить большой комплекс работ, там приезжает одна единица техники, два человека и свайное поле за два дня готово. Также одним из самых важных преимуществ это возможность реализации на удалении от дорог. То есть можно на руках занести весь фундамент и на месте там, при помощи ручного оборудования его смонтировать. Такие фундаменты хорошо строят. Подачные дома, легкие дома под террасы, навесы, крыльца, под забор. Это оптимальное решение, хорошее. И весьма взвешенная Также очень важно понимать, под что вы строите каждый фундамент В каждом проекте можно и важно комбинировать разные технологии Допустим, здесь под основным домом будет плита монолитная И под террасой будут винтовые сваи Это возможность экономии Не, не надо лить плиту полностью под террасу Она там работать все равно не будет В данном случае реализуется дешевое, быстрое, эффективное решение Это винтовые сваи У меня за спиной пример хорошего бюджетного решения по строительству фундамента под дом. Если вы хотите построить быстро и у вас есть ограниченный бюджет, то можно построить э, с вами винтовой фундамент. Но надо учитывать то, что в перспективе через 20, 30, 40 лет необходимо будет вкладывать дополнительные для того чтобы либо заменить либо отремонтировать данный фундамент и если вы хотите построить один дом на века и там передать его внукам то данный конструктив не подойдет если же вы хотите построить не основной дачный дом хотите построить дом там на 20-30 лет данное решение оптимальное и пожалуйста пользуйтесь данной технологией Сейчас вы видите пример комбинированного фундамента. В основании забиты э, сваи и в качестве обвязки под домом залита монолитная плита. Можно посмотреть уже вот на плите частично построен каркас будущего дома. Плита плоская, на ней везде опираются стены э, и под пол есть уже твердое жесткое основание. Э, основными минусами технологии именно забивных свай является это особая потребность геологии участка потому что если на участке большие валуны или скальный грунт сваев забить в них будет сложно если грунты сильно текущие, опять же свая будете забивать она просто уйдет вниз также есть потребность к рельефу участка потому что свая забивает специальная техника и на в крутом рельефе, она просто не сможет подъехать и выполнить свою работу. Такими средними показателями является стоимость конструкции, то есть это нечто среднее между свайной винтовым фундаментом и монолитным фундаментом, это средняя цена, средняя по сроку строительства, то есть такое свайное поле можно забить за 3-4 дня, если как бы все идет хорошо. Также забивные сваи хорошо устраивать под террасы или навесы вот в данном конструктиве э, сваи забиты под плитой и завязаны, под террасы выполнены отдельные сваи отличием от свайно-винтового фундамента является то, что их не обязательно обвязывать, они сами по себе стоят жестко зажаты в грунте и ну какого-то там смещения по поверхности у них не происходит также преимуществами данной технологии является высокий срок службы потому что это забивные сваи бетон служит 100 плюс лет Одним из основных отличий свайно-ростверковых фундаментов от монолитных плит является то, что если вы перед началом строительства запланировали построить один дом с необходимым набором помещений, и у вас, допустим, родился ребенок, и вы захотели еще одно помещение построить, вы можете просто взять, сместить стену, потому что покрытие везде ровное, Нагрузка равномерно распределенная И ну, тем самым создать дополнительное пространство По вашей необходимости Без больших сложностей и нарушений в конструкции в случае же, если у вас забиты сваи и обвязаны ростверком, или ленточный фундамент, или свайно-винтовой фундамент с обвязкой, вы уже не можете смещать стены по там, деревянному перекрытию или в целом по фундаменту, потому что нагрузка уже будет воздействовать неравномерно и, возможно, просадка в этой зоне. Одним из преимуществ также является, если вы просто забиваете свайное поле и даже еще не понимаете, где вы планируете провести инженерные сети, можно их будет в перспективе провести и вести в дом уже не разрушая основания под фундаментом основными рисками данной технологии является первое это качество свай Сваи могут быть отлиты там некачественным цементом или не той марки свои и при забивке они могут раскалываться что в перспективе вызовет коррозию металла и разрушение в целом конструкции подводя выводы технология данная очень хорошая высокий срок службы можно работать с перемещением стен в перспективе не забывать надо обязательно о геологии и о качестве бетона который применяется для изготовления свай мы находимся на объекте где реализовывается энергоэффективный фундамент в частности это утепленная шведская плита особенностью является то что весь фундамент находится в слое утеплителя за счет этого он не отдает тепло в грунт также в тело фундамента встроены все инженерные сети холодная горячая вода и сразу установлен теплый пол который потом заливается бетоном и остается в конструкции фундамента также вместе с монтажом инженерных сетей монтируются коллектора на теплые полы и на разводку холодной горячей воды. Какие основные преимущества у данного конструктива? Значит, первое, это срок службы, так как это бетонная конструкция, она служить будет долго, слабым звеном являются инженерные сети, если что-то где-то испортится, засорится, труба какая-то, ее восстановить уже будет сложно. Так как монтируются сразу инженерные сети именно в конструкцию, это экономит время на... Не на постройке фундамента, а в целом на строительстве дома, в перспективе, вы не будете тратить время и деньги на реализацию этих систем. Минусами конструкции является срок, ну то есть это наиболее сложный конструктив. и Долго реализуемый Это ограниченная несущая способность То есть тяжелый кирпичный дом на таком э, фундаменте построить нельзя будет Но ну, можно построить средний дом Либо деревянный, либо из газобетона Не тяжелый дом Необходимо тщательно подходить к выбору основания э, Заменять просадочные слои Делать песчаную подушку под основание фундамента и после этого уже реализовывать конструкцию. Обязательным условием при строительстве данного фундамента является устройство дренажа, потому что надо, чтобы грунт всегда находился в стабильном состоянии и не был подвержен морозному пучению. Одним из минусов является то, что данный фундамент строится под конкретный дом в перспективе нельзя будет там стенку сместить, потому что вы уйдете с несущего ребра. Также так как в теле бетона заложены теплые полы, нельзя будет сверлить, фиксироваться где-то в зоне, где этого нельзя сделать. Поэтому перепланировки в таких домах делать сложно и не ну, нерекомендуемо. Поэтому ну, если вы один раз решили построить такой дом, он таким останется навсегда. В совокупности, если сравнивать данную конструкцию с там, монолитным фундаментом и впоследствии устройствов инженерных сетей, этот конструктив будет э, ну немного, но выгоднее. Потому что здесь меньшее количество бетона и цикл работ он не повторяется как в монолитном фундаменте подводя итоги о данном фундаменте хочу сказать что это хорошее решение если вы хотите построить дом быстро если вы строите не тяжелый дом если вы уже приняли решение какой у вас проект будет и не хотите от него отклоняться это хорошее надежное проверенное решение но если же вы пока находитесь в раздумьях, какая внутренняя будет планировка, не совсем знаете, где у вас будет душ, где будет туалет, наверное, лучше просто залить монолитный фундамент, плитный или ленточный в перспективе, уже додумать и провести эту работу. Также, если вы не готовы на старте вкладывать много денег, а хотите ну, как-то растянуть этапность оплат за, по строительству дома, ну альтернативой является опять же монолитный фундамент плитный и после этого, когда уже возведется коробка вы можете сделать работы по прокладке инженерных сетей и ну, прийти практически к этому же результату. В среднем в России человек строит один дом в своей жизни поэтому если вы относитесь к этой группе людей и планируете построить дом один передать его внукам хотите, чтобы он долго стоял, рекомендую, если на старте у вас ограниченный бюджет, и вы не можете построить именно железобетонный фундамент, лучше не входить в строительство, подождать, накопить необходимую сумму для того, чтобы построить именно железобетонный фундамент, либо монолитный, либо свайный, потому что именно эта конструкция позволит там век простоять дому, позволит, если надо будет продать его по рыночной стоимости, потому что именно ну, металл, он со временем может проржаветь, сгнить, что-то может разрушиться, стоимость объекта сразу уменьшится, или в перспективе надо будет вложить денег, чтобы опять перевести в порядок этот конструктив. Э -э собственно, и для тех, кто все-таки хочет построить надолго, раз и навсегда, как говорится, все-таки железобетон более выигрышное решение.